Всем привет, дорогие друзья! Давно не виделись, давно не снимал вам видео, короче, ребята, был занят. Учеба у меня была, короче, учился я. Надо получать высшее образование и идти дальше. Вот, что хотел сегодня сказать. У меня вообще я в шоке был, пришел с работы и офигел, короче. Пришел с учебы, с учебного отпуска, да, да, пришел потом... на работу и был в шоке короче все кто я короче ну рассказываем ситуацию у нас решили премии всех ну 13 зарплаты короче всех лишили, кто не привился вот, вот такой расклад самое интересное что я за два года ни разу на больничном не был выходил на все переработки вот это все кто привились они постоянно на больничном да? Кто один месяц проходит один а. на больничный второй проходит другой на больничный они все болели короче да. за них я все работал короче всю работу выполнял вот, и 13 зарплата, это, ну, премия по итогам года, да, что ты как бы достиг ну, даже внес Благодарственное вклад. письмо. Да, дали. благодарственное письмо мне отдавали. Даже вот сейчас да. покажу, ребят вот, висит. Вот. А в конце года вот такая вот моду модный... Некоторые люди посчитали, да, да. что такие люди, которые хорошо работают и знают, что они работают, им не нужна премия. Не нужна эта 13-я зарплата. Хотя в законе про это вообще ничего не сказано. Ведь все же по закону, да, должны все это принимать. А видать у нас закона нет. Так, ну вот вот такие вот дела, ребята. Напишите, ребята, в комментариях, кто у вас также вот за премию. Премию решил, ребята, за то, что у вас нет прививки. Я вообще считаю, что я, например, то, что я не привился добровольно причем тут премии добровольно я сделал работу выполнил свою работу за да, в течение за года за нее заплатите За нее заплатите, пожалуйста причем тут прививки или не прививки я не понимаю тем более я работал и не только за себя я работал за тех которые сделали прививку ибо заболели ибо и болеют до сих пор там сейчас да, тоже за 5 да. заболела да. Вот. то что учиться я пошел тоже там да тоже конфликты были такие что ты пошел учиться так ты если ты работодатель ты должен был заинтересован быть то что-то у тебя сотрудники наоборот их должен поощрять что ты пошел учиться получить знания, чтобы внести какую-то лепту в, в работу да тем более работает от рыбной промышленности которая занимается не первыми это не последнее место в рыбной промышленности вот научные научная организация вот что интересно. И хотел поинтересоваться, кому тоже 13 й зарплаты лишили вот за такие за такой случай, за то, что у вас нету просто прививки от модной болезни, как говорится. Не знаю. Жена тоже не делала за два года, не да? Не ничего. Не делать не буду. Причем тут прививки и вообще твоя работа. Ты свою работу выполнил? Выполнил. Перевыполнил. Перевыполнил. Даже президент Хоть бы в копеечку, очень. да? Да вообще нет. просто побрили и все. У -у -у. Я вообще в шоке. А те люди, которые сидели на больничном, те, люди, которые не выполняли. не выполняли, им премия. Вообще вот как, как руководство вообще я просто в шоке. И после такого, как я могу работать на этой работе? Мне даже стимула теперь вообще смысла нет от этой работы. Я уже, конечно, подыскиваю работу новую. Но мне сначала надо выше закончить ребят, хотел спросить, друг, среди моих подписчиков есть юристы, и они вот думают законы, я хотел бы у них спросить законы это вообще, или незаконно решать 13 зарплаты зарплату, вот так вот просто из-за прививки аргументированно, просто сказать, у тебя нет прививки, все, 13-е напишите в комментариях, так что ребятушки сегодня все, с Еленой Аркадьевной пойдем записываем вам новогоднее поздравление в городе поздравим вас с Новым Годом этот год был тяжелый. Очень. Недавно И утратный. похоронили. И утратный. Да, Недавно похоронили Сан Саныч. У меня видео он есть, когда мы там нам ездили в Арзугу, в, в Новгород ездил, там Сан Саныч, такой персонаж мелькал. Тоже, Хорошо, кстати. Так. За две есть... недели до смерти сделал привив. Да, да, да. Здоровым мужчинам. Здоровье прививку было, сделал... у него, мама не горю он, За нас двоих с Леней, у него здоровье было километр проходим у нас отдышка а он ни в чем и две недели сколько 43 года 43. маленькая девочка три, у меня осталось ребенок сейчас три годика. годика вот такие дела ребята вот такие дела к чему дальше идет в россии я вообще не понимаю вообще не понимаю как жить в этой россии остановите эту планету я сойду. Да, да да да ладненько ребята записал вам такое небольшое коротенькое видео сегодня завтра наверное поздравим вас наших подписчиков с Новым годом запишем спасибо видео. Вам да что у нас есть всем пока всем пока пока